То Thank mm -hmm. you. пределы свеча горела на столе свеча горела свеча горела на столе свеча горела как летом роем машкара Летит на пламя, слетались хлопья со двора, как он и раме, слетались хлопья со двора, как он и раме. Метель лепила на стекле, кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещение рук, скрещение ног. Судьбы и скрещения, скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения, и подари два башмачка со стуком кнопа, И с слезами с ночника. На платье капах, и воск слезами с ночника, на платье капал, И все терялось снежный клет, седой и белой, Свеча горела на столе. Свеча горела, свеча горела на столе, свеча горела. На свечку тула из угла, и жар соблазна, Вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Дымал как ангел два крыла крестообразно. Пело весь месяц феврале и то и дело. Свеча горела на столе, свеча горела. Вижу тебя во сне, Будто бы наяву Ты живешь во мне, Я тобой живу. На что надеюсь я? Какого чуда жду, навсегда навсегда с тобой навсегда навсегда навсегда с тобой загляну в глаза прикоснусь рукой а душа в слезах рекой размести завалы к сердцу твоему мне так нужно мало этим я живу Навсегда, навсегда с тобой, навсегда, навсегда, навсегда с тобой. Благословляю все, что было. Я лучшей доли не искал. О сердце, сколько ты любила. О разум, сколько ты была. Пускай и счастье ему. Свой горький положили свет Но в страстной буре, в долгой скуке Я не утратил прежний свет Но в страстной буре, в долгой скуке Я не утратил прежний свет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 и сердце бьет, волнуясь в грудь, в холодном мраке снеженной ночи, Свой верный продолжая путь, в холодном мраке снеженной ночи, Свой верный продолжай.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 Вуй горький положили свет, Но страстной буре в долгой ску Я не утратил прежний свет, Но в страстной буре в долгой ску Твой милый я люблю, Как бурно кровь моя играет, Когда таснусь руки твоей. Как сладко сердце замирает, Лишь слышу звук твоих речей. Я не скажу тебе, как больно Сжимает сердце. Когда идя со мной невольно ты бросишь взгляд кому-нибудь, я не скажу, как я страдаю. Когда с другой ты речь ведешь, я не скажу, как я рыдаю. Нет, не скажу, ты не поймешь. Я помню новую деревню, Когда веселою гурьбой Вином лечили наши нервы Под звуки песни кочевой, Где звон разбитого бокала Дороже свиста соловья, И где гитара учала. Жизнь разбитая моя А в то тяжелое мгновение, Когда я буду умирать Не нужно горьких сожалений Не надо плакать и рыдать Вокруг меня цыгане сядьте Вино на Заколи выбито одиночество На камушке серо заколи написью, Выбито одиночество Речи ты вел, Слух услаждая сказками, Красиво пришел, красиво ушел. Поступью важной барскою Красиво пришел, красиво ушел Поступью важной барскою Клочья души сшивающая Ну кто я тебе, лишь прошлая, А монета, как быть живая еще я Видимо, по ополошенности А мне-то как быть, жива еще я Видимо, по ополошенности Брошенная, покинутая Ну сколько же можно курчиться На камушке сердца писею Выбито одиночество на камушке сердца клянами сею. Выбито одиночество на камушке сердца клянами сею. Выбито одиночество. Вчера ему подать я не посмела руку, почувствовав в груди неведомую власть, мучительную страсть и сладостную муку, как жаль, что я вчера ему не отдалась, Мучительную страсть и сладостную муку, Как жаль, что я вчера ему не отдалась в том, что нас судьба свела случайно Теперь не различить, где жизнь, а где игра Прошла всего лишь ночь, увы, исчезла тайна Как жаль, что я ему не отдалась вчера Прошла всего лишь ночь, увы, исчезла тайна Как жаль, что я ему не отдалась вчера Уши не вернется ночь понятливая сегодня зачем же было нам упрямиться тому что быть смогло вчера чему не быть сегодня как жаль что я вчера не отдалась ему чтобы смогло вчера чему не быть сегодня как жаль что я вчера не отдалась ему. Ему бы быть смелей, ему бы быть упрямей, ему взорвать с меня вестошковую шаль. Но поздно, а зачем мы время потеряли? И я ему вчера не отдалась, а жаль. Но поздно, а зачем мы время потеряли? И я ему вчера не отдалась. А, шайны. Покой. Белее снега и ярче света, а мне бы той воды глоток. Заветный, да будет чище та вода, что стало небом, небесный ангел защитит в беде. Страницу простит Согреет ветер нежный стан Крылом печали Седые звезды и луна Неторопливая весна И необъятная земля Ее венчат Белее снега и ярче света. А мне бы той воды глоток, что стало небом и в микросветный, и в день заветный. Так грустно, что не повторится, Что больше нам не быть с тобой, Что рано улетели птицы, И больше песен не споем. Как жаль, что нам не быть вдвоем. Жаль, что я уже не та Уже спокойно сплю ночами Осталась за спиной черта За ней мы раньше так скучали наканула любовь Мноя, твой образ, мне напоминает о тебе любимый, мой родной, как часто слышу я твой голос, Он зовет меня в тот день неповторимый, Я бегу к тебе, я так стараюсь, падаю во сне. И просыпаюсь, и вновь две жизни существуют, Одна в которой ты остался, где ты меня еще целуешь. Каждый день со мной встречался И день не минутой был тогда В той жизни ты со мной всегда Другая жизнь, в которой я Теперь спустя уж год и месяц Живу по-прежнему любя Но только солнце так не светит И рядом больше нет тебя Развеет, разметет ее по свету? Почему меня ты, милый, бросил? Почему тебя со мною больше нет? Ты вернись, я так тебя молю! Видит Бог, я до сих пор тебя Люблю, вот и все, ты захлопнула двери. Я когда-нибудь этого ожидал, но признаюсь. Я все-таки верю в том, что будет счастливым финал. Все, что проще, кончается тише, Просто падает с неба звезда. Ну а если б поехала крыша у тебя, Чтоб со мною случилось тогда, вот и все, даже песня не спелась И никак не могу я забыть То, как вам поиграть захотелось Ну, а мне захотелось любить Все, что проще, кончается тише Просто падает с неба звезда